Здравствуйте, дорогие друзья! С вами Тема, Владимир Николаевич Тюняев и канал Техногон. И в рамках нашего плейлиста, где мы рассказываем о хронологии исследований нейтроника и прочих антен этого семейства, мы хотели бы сегодня поговорить на тему, как все-таки работает нейтроник. Итак, чтобы узнать, как это происходит. Подписывайтесь на наш канал и смотрите данное видео. Можно ли оценить, какой процент успешной работы нейтроника берет на себя топология, да, то есть вот эта форма линий, да. а какой берет просто физика самой пластины? Это два аспекта. Несущая частота, она термически нагревает. Отраженный сигнал – это свойство материала. Угу. Это диоксид титана и алюминия, угу. Они отражающим эффектом обладают. Часть отражается, часть поглощается. А топология сама работает, антенны на то, чтобы изменить модуляции, которые mm -hmm. являются основным потоком, изменяющим клеточный и межклеточный обмен. Поток термический это 40% ряда mm -hmm. наносит, а 60% это как раз модуляция несущей mm -hmm. частоты. И вот эти модуляции, изменяя их конфигурацию, изменяя их свойства, потока электромагнитной энергии не входит в резонанс с биологическим объектом, то есть с человеком. Таким образом снимается нагрузка. Как это происходит в пространстве? Практически описать невозможно формулами только по результату эксперимента. Так как на сегодняшний день нет ни методик, ни методов, вернее, Измерителей нет, чтобы посмотреть физические величины изменения пространства Это на сегодня невозможно Это можно сделать только ну, биорезонансом, например Или методом биолокации uh -huh. Где есть объект и субъект И определенное воздействие окружающей среды Часто возникает вопрос, как вы пришли простым языком, скажем, вот к такому рисунку Который дает такие результаты Рисунок это у нас называется метод информационного вчисления Наши товарищи, которые обладают таким данным я задавал им задание техническое, и по этому заданию пишется формула, и по этой формуле получается данный рисунок. И потом этот рисунок мы наносим уже на определенный носитель, как антенна. Он исполняется или в металле, или наносится голографически, в смысле сетка. И проверяется уже в лабораторных условиях, о чем мы и говорим. Ее эффективность по той проблеме, которую mm -hmm. мы решаем. Эта формула как бы недоступна э, большинству. Это нужно обладать определенным даром, обладать знаниями в лингвистике, как все систему программирования. Это как система кодирования. определенного. Ну, это система э, языка определенного, которым нужно владеть, которым нужно обладать, mm -hmm. и э, нужно еще и ключи знать. Вот mm -hmm. был такой эфир про волкон, про, про нейтроник, и назывался он, если не ошибаюсь, на телевидении yeah. ⁇ Древние руны против современной науки ⁇ что-то yeah, в этом yeah. да. было. Э, вот, вот эта система, о которой вы говорите, программирование, она относится к древним знаниям? Конечно, относится. Да. Это такой язык, которым да, раньше да, пользовались, да. сейчас не вот, пользуются. Мы раньше пользовались, и, собственно говоря, это уже больше идет в тайные знания, которые были, использовались, которые обладают определенным действием на человека, пространство. Но, к сожалению, наука наша материалистически направлена. Эти вопросы только исследуют специалисты из области философии. Mm -hmm психологии, может быть, лингвистики, а вот синтетическая наука, которая бы все аспекты учитывала человека, его место и все абсолютно воздействия на человека, ну это синтез наук, ну биофизика в том числе, mm -hmm. например, биохимия mm – -hmm. это сочетание двух наук. Здесь синергетика получается, mm -hmm. То есть все смешение и главный человек, а что является индикатором ну, его состояние. А мы смотрим, а что на это состояние повлияло. И это множество, множество факторов, которые надо исследовать. Интересно, что нейтроник, можно сказать, является как бы симбиозом современной науки, имея в виду сплав, вот все материальную конечно, часть, конечно. да, и древние науки уже да. ближе так сказать, ну, к такому. Ну мы еще далеки, настолько далеки от того, что на самом деле наши древние предки использовали и знали. На самом деле в древности никто не знает, что использовали в качестве носителя информации, угу. ну там волшебный кристалл или там Баба-Яга там на водичке смотрела. Это же образы, которые передавали то, что было, наверное. причем наши в некоторых институтах подтверждали такие методы, которые рабочие. Это с кристаллами? Мента, и с кристаллами, и с водой, и как вода переносит информацию. Вспоминаем опять-таки и Теслу, и Ахатрину на теорию скручения. То есть много-много-много вспоминаем тот же псевдоины Бориса Ратникова и Савина: много того, что ныне есть, но, к сожалению, в обиходе люди этого не понимают. Мне пришло на ум интервью, которое мы с вами снимали с Юрием Анатольевичем Рахманиным это человек из современной науки, да, конечно, это никакой не ни, ни шаман, ни что. И, и он говорил: да, о движении там, камней. Минеральная форма жизни имеет те же аспекты, как и человек. У них есть детки, рождение, mm -hmm. рост и так далее, и так далее. О чем вот Юрий Антонович mm -hmm. тогда в ролике mm -hmm. говорил. Благодарю вас, Владимир Николаевич. Дорогие друзья, подписывайтесь на наш канал, оставляйте комментарии. Следите за новыми выпусками, где мы будем дальше говорить о нейтронике и, и исследованиях. Всего доброго. До свидания.